Привет, аудитория. Ну что, у нас очередной бой. 270-го ивента UFC. Это титульный бой Брэндон Морена против Дэвисона Фигуреда. Брендон Морена. Да, это их а, третий бой уже. А, второй бой Морена выиграл. И первый бой была ничья. Но Фигуреда в первом бою смотрелся а, получше, чем Морена. Хотя Морена ему особо не уступал. И Фигуред, наверное, бы выиграл этот бой, если бы а, ему не сняли с Балт запрещенный удар Но не суть В первом бою Брэнг Моррэна как-то неуверенно выглядел Видно на него, я так понимаю, давило э, Авторитет тоже То, что тот а, так жестко проехался по Джозефу Бинавидусу, Хотя Бенавидес довольно-таки хороший боец И я не думал даже, что так просто без шансов Фигереда его выиграет но что есть, то есть, вот, скорее всего авторитет все-таки давил на Брэндона Морено, и он в первом бою выглядел не очень Но он понял в первом бою, что Фегреда можно обидеть, что он тоже человек, что его можно побеждать И он это показал во втором бою, хоть Фегред и оправдывался, что он ему ну, плохо давалась весогонка, но это не первый раз уже Фегреда, друг ну, тебе уже не 28 лет, все-таки 3-4 года, и уже не так легко ему гонять вес. Поэтому это не оправдание. Ну, с каждым годом все хуже и хуже будет. Это не, не я придумал, а, не ты Фигереда первый и не ты последний. Ладно, третий бой. Что я думаю? Можно долго рассказывать про этих бойцов. Те или иные заслуги одного и второго. Но ближе к телу, Теме, тексту, финалу. Я думаю, что Морена победит. Вообще, я думаю, что Морена победит еще быстрее Фигерейда, чем во втором бою. Ну, не знаю, вот чуйка у меня такая. Я думаю, что он уже понял тактику Фигерейда. Он уже не боится его, как в первом бою. Он его победил во втором бою. Почему ему не э, удосрочить его еще раньше э, в третьем бою? Но опять же, у меня тут два варианта. Я поставлю конкретно на победу э, марены э, удушением или сдачей. Э, это коэффициент 4.5. Э, ну, а вы можете поставить на победу бренда на Морены досрочно с коэффициентом 2.8. Пишите свои комментарии, свои идеи по бою. Э, все почитаю. все Всем отвечу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Все, до следующего боя.